Парни, привет всем! И у меня для вас интересное такое сообщение, новость. То есть, хочу пригласить вас в некую игру. Что за игра? Значит, смотрите, я сделал такую игру. То есть, это некий симулятор, игра, тест, опросник, как угодно. Но ключевое, что в этом есть очень большая польза для каждого из вас, для тебя в частности. И самое главное, самое главное, что это все в свободном доступе, бесплатно пока что и ты можешь в нее сыграть суть игры такая ты окажешься в семи ситуациях с девушками разных ситуациях знакомства свидания переписка в онлайне где то там вызван отношения то есть эти ситуации гарантированно ну уже наверное какие то из них происходили с тобой а которые не происходили они обязательно с тобой произойдут потому что они очень распространенные и в чем соль то есть это не просто игра, это как бы, ну, некий такой, скажем, развивающий э, гаджет, ну, неважно, гаджет, не гаджет, то есть это некое приложение. То есть смотри, как это будет происходить технически, ты регистрируешься в э, Телеграме, там э, тебя приглашают в специальный бот, и в нем ты будешь получать вопросы, связанные с ситуациями. То есть твоя задача выбрать один из ответов, который, на твой взгляд, верный. И пройти дальше на следующую ситуацию. Пройдешь ли ты эту ситуацию или нет? Я, в свою очередь, прокомментирую каждый ответ. Там, верный, неверный, неважно. И плюс еще голосом расскажу, почему те или иные ответы правильные, почему другие неправильные, то есть к чему это все приводит. И это будет такая полезная обучалка для тебя. Потому что ситуации, как я уже сказал, они распространенные. И в них оказывается рано или поздно каждый мужчина. Как-то так. То есть это очень интересно, это очень полезно, и самое главное, что ты получишь, сыграв в эту игру, ты будешь точно знать, как вести себя в определенных распространенных ситуациях с женщинами. Она посвящена женским манипуляциям, женским проверкам. То есть Очень важно, чтобы мужчина мог, во-первых, увидеть, что им манипулируют или пытаются проманипулировать в данный момент времени. И второе, соответственно, как-то утилизировать эти манипуляции максимально тактично, при этом не потеряв самоуважение, и особенно если это касается девушки, которая тебе нравится, чтобы не испортить отношения с ней. Как-то так. Значит, еще раз, ты регистрируешься здесь внизу в боте, получаешь доступ в игру, проходишь ее, она займет у тебя где-то 25 минут, я думаю, вот так вот, Максимально внимательно, пожалуйста, к ней отнесись. И пройдя ее, ты научишься очень многим вещам, которые тебе очень сильно пригодятся в общении с женщинами. То есть они сделают его наиболее эффективным, чем до того, как ты в нее играл. Как-то так. Увидимся в игре и услышимся в игре, потому что я буду голосом там все это комментировать. Ссылка под этим видео. Пока.